ковид, прививка, у вас хотят это. У меня столько знакомых уже умерли вот после вакцинации всякими фазерами, мазерами, херайзерами, полный фарш. Ты можешь за тысячу рублей получить справку, медотвод, мне постоянно во все дырки суют какие-то палки. Лучше один раз уколоться и забыться. Игорь Владимирович, я так понимаю, вы сделали прививку от ковида, что или кто вас заставил это сделать? Что-то озноб какой-то. Побочка наверное. Да, я сделал прививку. Понимаешь, ведь свобода — это осознанная необходимость. Сегодня ни олигархи, ни богатые люди, никто, никто не имеет никакой защищенности. Нету сертификата прививки в Турцию — нельзя, в кафе — нельзя, да, я сделал, потому что в Турцию хочу, хочу в кафе ходить, да, хочу в Краснодарский край, там, кстати, тоже не пускают без сертификата. Да. Я бизнесмен, мне надо иногда иметь свободу передвижения, чтобы я мог это сделать. Все сделано для того, чтобы я привился. Поэтому я взял и укололся. Лучше один раз уколоться и забыться. Вы осознаете, что после того, как вы озвучили это решение, часть ваших фанатов может развернуться и уйти? И как вам вообще кажется, почему так много людей против прививки? Ну, Я не думаю, что все так драматично. Значит, отписаться — это тоже же форма протеста. Я, кстати, очень понимаю тех людей, которые говорят «вот, свобода воли, вы чё нас заставляете там, прививаться и так далее». Вот. Также понимаю тех, которые говорят «вот, вы своей свободой воли да, подвергаете опасности коллективный иммунитет и так далее. Вот они войной друг на другу идут. Я сейчас расскажу, какую ошибку допускают, мне кажется, власти, да, и почему люди так яростно сопротивляются вакцинации. Вот. Ну, первое, надо было создать дефицит прививок или возможности вакцинироваться, сделать это вообще по блату. Тогда бы люди доставали это для себя, для других и так далее, и все давно бы уже привились. Вот. А власти пошли на каком-то странном так сказать, намерении там, разыгрывать машины, даже квартиры, там, призы дарить. Ну, что это такое? Биологическое чипирование и тебе еще подарки дарить? Ну, точно какая-то херня. Это, с одной стороны, вот какие ошибки допускают власти, вот, а с точки зрения людей это такая безопасная и доступная очень форма протеста. Ну, слушай, что с тобой будет, если ты не сделаешь прививку? Ну, в Турцию тебя не пустят, а ты и так не поедешь люди же ну, обнищали после этих всех кризисов, многие не поедут никуда, вот и все. Ну, в ресторан не пустят, а ты и так не ходишь, да? И ты такой ходишь, я не буду там вакцинироваться. Тем более другие формы протеста, они стали очень опасные, с Навальным то, что связано, некоторых людей даже за посты в соцсетях там арестовывают и к санкциям принуждают. Здесь наложились вот эти вот факторы, и вот мы сейчас живем в них, война антипрививочников значит, и прививочников, она в самом разгаре. Она вот сейчас вот прямо вот вот в центре. Мы с вами в эпицентре. И я один из них. Так вы прививочник или антипрививочник? Я, дорогие товарищи, вынужденный прививочник. Я вот в Кипр тут гонял. Ты писаешь, что надо по прилету в Кипр сдать тест, надо прилететь сдать два теста, значит, здесь, но ну, это вообще какая-то жуть. Но если я полечу в Кипр и меня будут опять в нос засовывать эти вонючие палочки там, я знаю, да, причем два раза, значит, туда, два раза обратно, да, еще при этом все. Ну, ну на самом деле для меня это большее зло, поэтому выбирая из двух зол, вот реально, я выбираю вот меньшее зло. Да, для меня большим злом является, что мне постоянно во все дырки суют какие-то палки. Я ненавижу этот гема, как его, гематест, куда я хожу, я уже себе, это уже у меня родное место, я уже там знаю всех, там, санитарок, владельца этого. Я, ты знаешь, он как поднялся? У него джип появился, понимаешь? Он вообще крутой, понимаешь, он говорит, я раньше вот бывал что тут редко кто заходил, а сейчас у него постоянно очередь. Я не хочу туда ходить, и поэтому все. я протестую против вот этих вот тестов и засовывания мне палочек если говорить про саму прививку, ведь действительно она должна быть опробована в течение трех лет, она не опробована, вы вообще самой вакцине доверяете? Я же так понимаю, что вы спутник укололи? Спутник? Я прямо покрутил эту ампулу, заснял ее, ну, я не знаю, там было написано, что спутник, это, что там на самом деле, я не знаю. Так, все, закрылась дверь, началась новая три года не прошло, но дело в том, что вакцины реально вырабатываются не, даже не за три года, а они испытываются и тестируются ну, еще дольше. Более того, штаммы постоянно меняются, поэтому ну, мы должны просто понимать следующее, что, ну, ну как, не мы должны понимать, я понимаю следующее, что что бы мне там, черт побери, не вкололи, это ну, покрывает только часть возможных вирусов, и на моей ответственности, каким иммунитетом я владею, я не особо парюсь, что там мне вкалывают, потому что у меня иммунитет здоровый. И, ну, кололи, что там, даже если полная херня, то есть я, <соценно> я здоровый человек, у меня иммунитет нормальный, вот так я к этому отношусь. Проблема, знаешь, в чем? Я же езжу в Америку, в Европу и так далее по бизнесу, да? а там спутник не везде признается, и поэтому мне еще придется уколоться всякими фазерами, мазерами, херайзерами, понимаешь, в чем проблема? И Вот я наколки себе поставлю, и у меня будут паспорта, так сказать, всех вот этих вот вещей, да? то есть я, в принципе, бабки заплачу за эту вакцинацию, что получается? Всем крупным фармацевтическим корпорациям, Но у меня будет, короче, полный фарш. Если говорить о мерах, которые вводят, например, в Москве, то, что делает Собянин, как вам, вы поддерживаете, правильно, неправильно? У меня такое ощущение, что Собянин прочитал, что в Венеции вводили. Много лет назад, когда в Венеции, ну, в Европе бушевала вот эта пандемия, да, в Венеции первыми додумались ввести административные ограничения. Так что было в Венеции? В бухашечные нельзя было ходить, но бухашечные — это таверна, где там выпивают. Да? Из самых прикольных ограничений это следующее — любовниц Согласно административному требованию, следовало либо выгнать немедленно, либо немедленно не жениться. Поэтому Собянин этого почему-то не вел. А было бы прикольно, да? Вот. Ну, и самое главное: значит, так как много людей поумирало, все долговые тюрьмы распустили. Ну, то есть, кто остался, кто выжил, их распустили и им сказали: вы пятую часть оплачиваете да, и свободно. Представляете, 10 миллионов россиян уже даже 20, кто просто в долгах как по самые уши, там, по ипотекам всяким, да? представляете, вот это надо ввести, чтобы собянины, чтобы все правители да, всем списали долги. Вот вакцинировался, да, тебе раз долг списывают, тебе надо только 20 процентов оплатить от своего долга, и все списали. Вот! Кто поддерживает вот это предложение, пишите мне, пожалуйста, в комментарии, я обязательно передам московскому правительству. А как вы в целом относитесь к тем мерам, которые вот на протяжении вот этого, наверное, года мы все наблюдали, не все ими были довольны во время локдауна и после него? Что вы об этом думаете? Я думаю, что люди, кто протестует особенно, а таких много, они просто не понимают, почему те или иные ограничительные меры вводятся. Но они не понимают, почему сокращается время работы фитнес-клуба. Ну что, чтобы увеличить плотность людей в этом клубе? Ну, ну, вроде плотность людей — это не очень хорошо. да? Почему на футбол можно ходить, а в зоопарк нельзя? Ну то есть и я понимаю, что будет очень много противоречий, так вот вопрос следующий. Властям, кто вводит эти административные ограничения, ну крайне необходимо с людьми разговаривать, Потому что вот эти все решения приняты в кабинетах и озвученные, там, и Тартас, там, газеты и так далее, вот они раздражают людей. Да? Если бы эти решения принимались следующим образом, вот пришел Собянин, он пришел вот в народ, вот он выслушивал бы людей, но ну, такой открытый телефон, там свободный микрофон, да? и потом бы так и написал, что вот мы там выслушали людей, ученых, здравоохранения и так далее, вот такое вот решение. И люди, получив такую информацию, по-другому бы восприняли эти ограничения. Ограничения, выработанные ими самими. А как вы вообще относитесь к огромному количеству конспирологических теорий, которые есть вокруг ковида? Это там чипирование, цифровой ГУЛАГ и так далее. Что думаете про это? Ну, Сперва я скажу следующее. Слушайте, наши власти Telegram не могли закрыть. Что, вы думаете, они знают, как биологический чип сделать так, чтобы он в нас был, управлял нашим мозгом? Это бред. Сейчас, когда идет вот эта вот первая мировая ковидная, антиковидная война, как я ее называю, ребят, то распространяет все эти вещи? Люди, которые раскачивают свой Инстаграм, ВК, соцсети, да, которые создают как раз контент, который провокационного такого вот содержания, который люди шерят, постят и так далее. Таким образом люди создают паблики большие, в которых потом рекламу размещают и так далее. Это бизнес. Вот. Ну, такой вот поганый бизнес, как я его называю. Ты создаешь какой-то ну, корявый хайп или даже ну, мерзкий хайп, как я его называю, вот на, на страхе его внимание сосредоточено на том, что ему показали. Ковид, прививка, у вас хотят это. У меня столько знакомых уже умерли вот после вакцинации, что там, опивак, там, этот и так далее. В этот момент вас используют. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, хочешь — вакцинируйся, не хочешь — не вакцинируйся. Все, точка. Вы смотрели выступление Егора Бероева, где он, по сути, связал, точнее, сравнил дискриминацию анти, антипрививочников с Холокостом, то есть сравнил их с евреями во времена Второй мировой войны. Что вы вообще думаете по поводу этого выступления? И есть ли правда дискриминация антипрививочников? Да, я смотрел это выступление, то он со звездой это и вышел. Ты знаешь, мне кажется, Бероев просто глупый. Точка. Вот. ну, Как можно сравнивать с Холокостом, где людей газом травили, уничтожали, да, с тем, что ну, там, ограничения в кафе какие-то, в Турцию не полететь. Да. Да. Ну как? Вот. Это вот тот мерзкий и отвратительный хайп, да, который создан для того, чтобы там, тебя заметили, тебя перепечатали. Я до этого вообще не знал, кто такой Беруев, а теперь вот знаю. Да. Стало быть, он либо глупый, либо очень даже не глупый, а использует такой мерзкий хайп, да, чтобы его узнали больше людей. Вот это дешевая популярность. По второй части вопросов — по дискриминации. Дискриминация есть, конечно. Мне как раз, если уж Бероева упомянули, вот я тогда приведу пример Израиля. Там уже 80% населения вакцинировано, во-первых, принудительно, сразу скажу, а 20% населения — это ортодокс. Да? О котором правительство приняло решение ну, оставить их в покое, то есть они все равно не ходят на вакцинацию, живут тейпами и кланами, там, собираются на свои эти молитвы, там, ну, у них есть свои обряды и ритуалы. В общем, вот правительство Израиля решило их не трогать, вот, пожалуйста. Но при этом будет огромная дискриминация этих ортодоксов по поводу того, когда они будут появляться там в общественных местах. Ну вот они так решили и и точно. Мы почему-то всегда себя вот ругаем, наши власти ругаем, но ну, вот мы не очень недовольны собой. Ну давайте просто посмотрим на другие страны, как они справляются. Вот у них есть тоже многообразие. Как думаете, за взятки можно будет сделать ковидный паспорт или мнимую прививку, справку о прививке? Да я не думаю, я знаю, сейчас уже целый рынок. Есть такие люди, которые всегда пытаются обойти все правила. Ну, Все, нормально, это будет. Пожалуйста, если хочешь проверить, вот давай сейчас забиваю в интернете, так, купить справку чем это? о вакцинировании. А, здравствуйте, мне справка нужна, это о вакцинации. Можно вас купить? Я понял, мы не делаем, нет. Да? А, а что-то написано, рекламу вот сейчас увидим. Только медотводы. Как? Подумайте, надумайте, звоните, пожалуйста. А, давайте-давайте, мне как раз вот это надо. То есть медотвод вам подойдет? Да. да. Метро какое к вам ближе? Динамо. Вы в Санкт-Петербурге? А, вы в Санкт-Петербурге? А, пожалуйста. А, извините. Итак, ребят, смотрите, вот только что я узнал, я не знал это раньше, что получается так, ты можешь за тысячу рублей получить справку, медотвод от возможности сделать прививку от коронавируса. Понимаете, да? Сейчас эти ребята озолотятся. там. Слушай, по тысяче рублей там, каждый день к ним придет 10 человек. Тысяча рублей, тысяча человек сколько? Миллиончик. То есть, если вы вдруг задумали левой-черной левой, справки о вакцинации, конечно, вы можете ее найти. Понятно. Только зачем? Напиши в комментарии, что думаешь вообще про это. Вот эти все ограничения, которые сейчас вводятся, как-то могут повлиять на бизнес? Есть ли риски для него? Все, что на бизнес уже влияло, уже повлияло. Больше всего по бизнесу, конечно, достается общепиту, ивентом. Огромное количество малых компаний обанкротились, уже, закрылись. С другой стороны, в бизнесе открылось очень много новых возможностей. Ну, в общем-то, новые возможности уравновешивают старые возможности, идет так называемое эволюционное обновление. То есть, на самом деле, адаптивность бизнеса оказалась достаточно высокая, стоит это признать. Если год назад я говорил, что ну, я тоже был немножко в панике. Кстати, я бы хотел задать вопрос моим подписчикам, да, у кого бизнес все, ну то есть йог, да, или у кого сильно подсел бизнес, да, напишите мне там, про свой бизнес и что у вас там случилось. Вот. А у кого, может быть, наоборот, бизнес там, взлетел там, в разы, выручка там взлетела, прибыль, тоже напишите. То есть мы в ленте заодно посмотрим, какое соотношение ну, обанкрочивающихся бизнесов или испытывающих трудности и бизнесов, которые, наоборот, испытывают сейчас бум, какой мир нас ждет в будущем, в каком мире мы будем жить? Всех сейчас интересует. Год назад мы говорили, мир не будет прежним, да? а вот уже недавно нам показалось, что все-таки будет. Ограничения снимались, да, и все такие, о, все, возвращается, да. Однако теперь мы видим, что нет, не будет. Ковидные паспорта — это реальность, это новая реальность, которая входит в нашу жизнь единственный вариант э, — изолировать себя от этой реальности, жить в каком-то анклаве с ортодоксальными евреями, например, да, или где-то отшельничать там, в тайге э, рядом с Тунгусским Метеоритом, там костры жить. еще что-то. Но кто будет хотеть жить в городах, ходить в ресторан, ездить в Турцию и так далее, проводить время с друзьями, ходить на какие-то ивенты, концерты и так далее, ну, ребят, разве что только с медотводом вы сможете, так сказать, получить возможность все это делать, значит, не, не вакцинировавшись. Да? Вот, это раз. А два, это следующее, я вам всем предлагаю, советую, и прямо настаиваю, поскорее признать, принять и использовать эту чертову новую реальность, потому что бороться против него, это испытывать ну, износ, да? и подвергать себя травмам иногда несовместимым жизнью. Да. Поэтому мне очень нравится фраза одного очень задорного и азартного человека, который говорит, слушайте, лучше быть оптимистом и иногда ошибаться, чем быть пессимистом и оказаться правым. Сел, Я это мой замысел Мерин мой замысел, замысел Мой хайпэй Это замысел